Не дотрогай, тихонья в быту, Ты сейчас вся огонь, вся горение, дай запру я твою красоту В темном тереме стихотворения, Посмотри, как преображена Огневой кожурой обожура, Конура крастины.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 Пошло слово любовь, ты права, я придумаю кличку иную, Для тебя я весь мир, все слова, если хочешь, переименуй. Разве хмурый твой вид передаст чувств их рудоносную завишь, Сердце тайно светящийся пласт. Ну, так что же, глаза ты печалишь?